Всем здорово. У нас было... У нас было два пакета травы, 75 таблеток мискалина, 5 упаковок кислоты, пол солонки кокаина и бесконечное множество транквилизаторов всех сортов и расцветок. А также текила, ром, ящик пива, пинта чистого эфира и эмил нитрат. Не то, чтобы это был необходимый запас для поездки, но раз уж начал коллекционировать дурь, то становится сложно Далее У нас куча, куча Мерседеса, в котором надо что-то прошпатлевать, что-то промазать Мы уже его, в принципе, выдрали и на нем есть, ну, такие открытые очаги Вот на открытые очаги фосфатирующий у нас пойдет Сверху него мы здесь будем шпатлевать, потому что тема проверенная Когда он высох, на нем все держится уже не на одном Мерсе это было сделано причем давно а, капот капот печальненький на капоте тут ямина и, и с обратной стороны весь гермитос выдерли то есть с обратной стороны та же схема через фосфатирующий а, с грунтом наполнителем все дела а, сюда кинем вот это вот и тут яма которую не выровнять а, тут фиброй толстой и рапидом укроем, посмотришь, там где коррозия есть, там он нужен, там где коррозии нет, он сейчас нафиг фиг не нужен сейчас тут все обрабатываем, тут мы будем шпатлевать обработали этой темой теперь ну не знаю минут может быть 10-15 посмотрим как там слои чуть-чуть разные по толщине толстослой на этой фиброй надо навалить на капот и там где дырка была снизу варить нету времени надо сделать просто два дня вот это вот чудо сегодня начали завтра надо уже открасить и собирать поэтому не ждем так, Виталик погнал за газом. Холодно внизу, не сохнет ни черта. Дырочку залепили. А Стекловокно, конечно, дольше чуть-чуть сохнет, чем рапид. Но придется подождать, потому что как бы ямы самые глубокие рапидом заваливать не вариант. А сейчас сверху мы рапидиком. Рапидиком вольнем. Рапид сохнет, ну реально быстро. Как сказал Санек унынием покроется, но высохнет проверить. То, что мне у Рапида понравилось, он такой, вот он тянется, то есть он хорошо растягивается, но он густой при этом, не знаю, вот какое-то такое удивительное свойство, я таких шпатлевок что-то не замечал раньше, то есть вроде вот так вот гор горб набирается, но опускает на шпателе, хорошо мажется, довольно-таки хорошо, и в нем нет пор, вот это мне понравилось очень. Никаких перетирок, то есть подождали, пока он уже не липнет. И сейчас намажем. Вот он даже перемешивается такой, как, как густоватый, но тем не менее, раз и растекается сам. То есть он, я же, за что я говорю, он густой, но течет. Вот я его перемешиваю, реально, как, как будто старая, какая-то застывшая шпатлевка. Раз и растекается по шпателям. Тянется классно, ну, приятно, реально вот это кайф. У него указано 10 минут, но не знаю, это сейчас градусов 13-14. Пока я всю машину пройду, прошпатлю, он тут уже, ну, точно высер. Ладно, пока капот там сохнет, спереди, кстати, там ничего нет, не достал. Единственное спасение в этом случае это вот это. Больше вариантов не вижу. Ну, либо кислотник, но ну, это даже чуть лучше, чем кислотник. В некотором смысле, но ну, в эти коржи, конечно. То есть вот это навалили и оставили его сохнуть, наверное, на часик. Если не больше, пусть высыхает. Потом рисочку скотчбрайтом дать. Ох ты, ех ты, капает. И положить сюда герметоз И завтра, это еще надо выдирать. И завтра, когда будем готовиться под покраску, Тут все через грунт с баллона пойдет. То есть также этот. Потом грунт с баллона. И можно будет покрасить. Ну тут жопа, конечно, протиподал. Так, ну мы фигачим, фигачим и фигачим. Я раскрыл, забыл же мне в Германии э, на ну, презентационные пакеты, грубо говоря, мерковские. Я двумя метров двадцатками. Одной без пулиотвода, вторую санька пылесос дал. А, полностью перетер. Все верха, то есть до низов, аж до этих пор 320-ки, то есть, по сути, под покраску можно. Ну, там брай там еще обработать, само собой. Интересный наш датчик, это Иридиум. Серия Иридиум. Да, а есть еще какая-то у них. Где она? А есть еще Новостар. Ну, стар сейчас еще не пробую. Вот Иридиум 120-кой чешу с той стороны на Деросе. С полиотводом чешутую шпаклю Ну, работает Изумительно, никаких вопросов Спарит наждак Он у нас будет с середины следующего года В продаже якобы, а там будем смотреть Цена неизвестна То есть, если Трему, конечно Если он Трем по цене достанет То это будет неинтересно никому А если будет дешевле, чем Трем, то стоит Обратить внимание А, еще Шпакло, Рапидовское, сохнет Изумительно Действительно быстро, в гараже тут прохладно, сохнет, ну очень хорошо и трется классно. Так обработали все фосфатирующим сейчас у нас пушка нагоняет температуру я как раз сейчас грунт перемешаю новый для себя один акрил филлер ХС ну по рекомендациям скажем так товарищей так бы не взял на обум нормально сохнет и хорошо трется чисто по этим рекомендациям проверим закидывать решил с оголой э -э, дюза 1.7, 1.8, гляну, что есть. Э -э, в два слоя. Может быть, в три там, где надо. Посмотрим. Я еще не знаю, как он сохнет, как у него межслойка и так далее. Э -э, баллоны сейчас применял только фосфатирующий номер 8. Э -э, толстослойник, получается, у нас нигде сейчас не пригодился. Но, может быть, еще будет нужен. Внутрянка дверей пока что не тронута. А далее да все вроде дальше все на покраску. Блин, вот это шпакло рапит. Вот это вот упол рапит. Блин, великолепно. Если бы не оно мы, б, наверное, сейчас еще шпатлевку дотирали. Сохнет вообще шикарно. С условием, что сушка не постоянно работает, но Ну прохладненько, короче, так скажем. Шикардос. 1.8 дюза. Тут наваливаем Прошелся так потренироваться Можно не красить. Реально четко. Грунт льется вообще шик. Вот прям классный грунт. Просто я видел, как он трется. Мне уже показали. Так, ну нанесли грунт. Знаете, грунт мне понравился, как он растекается. Вот это вот грунт тут. Последний слой укладывал без разбавителя. То есть просто смешал его. Хорошо натягивается. Реально круто. То есть своей цены он стоит Не знаю сколько он там стоит Это Я оставлю там ссылку на магазин Димона Он это и занимается всей шляпой Класс, вот реально класс И трется, мне сегодня Саня показал как он трется Вчерашний загрунтованный элемент Я прям сказал вау, не зря взял Тут, тут и поднавалило, тут даже видно машинкой протер тоже все же быстро-быстро, бегом-бегом Потому что реально времени у меня есть Она сегодня в 10 утра приехала И завтра в 8 вечера Она должна уехать и Такие дела, Саня мне завтра поможет Перетереть а, Ну да, косячки еще есть Это надо будет перед покраской Все проверять Краситься будут отдельно, двери снимутся а, Двери повесятся На один вертолет, капот на другой вертолет Потому что капот надо с двух сторон, ну тут просто освежить, да понятно, герметоз вот положил, а просто пальцем растянули, это тремовский герметик, да, он натягивается конечно шикарно, блестит в стекло, но валик, короче сам даже венталь говорит, не, не надо валик, не мучайся, типа просто затяни, да и все, это все еще почухается, слушай, что там машинка где-то, ну, что-то где-то, главное, чтобы не ржавело, то есть задача не ржаветь, Скажем так И крыша, блин, я не знаю, как мы крышу будем красить Но как-то будем красить Сейчас, что мне надо сейчас Гром как бы высох Так, на то, чтобы можно было там дверь снять как то положить Сушим пушкой дополнительно а -а -а -а. Вот с этим надо позаниматься Вот тут дрова прячутся у нас Надо это все вымыть до конца Со скричбрайтом посмотреть Где-то тут походу переложить надо будет герметоз короче делов делов не край а, красим вместе с этими с расширителями виталик так любит мы постоянно так делаем то есть мы их с дверей не снимаем вот так вот мотуем как получается вот это вот оклеиваем. это уже не первая покраска у меня такая просто что до этого я никогда не показывал как я его красил ну тут и он не против и... Я хоть что-то подзасниму И грунтец как раз попробую вот. Ну у нас как бы все Дело вечера, сейчас двери Как-то по помудрюсь Положить на стол по очереди Чуть-чуть не заободрать Грунтануть восьмерочкой Где она, вот она восьмерочка Блин, ух ты, надо убирать греется Шикарный грунт Фосфатирующий На него шпатлевал Ну не было проблем Вот сегодня я тут шпатлевал здесь На него я показал, да а, ну да, правда, я шпатлевку положил больше, чем грунт. Ну, никаких проблем, что все высохло. Все четко. У нас вот порядок действий немного подкоординировался ближе к ночи. А, я думал кинуть герметоз сейчас, но потом, после того, как кораллом начал чесать, понимаю, что, блин, ну так же же не покрасишь, как бы некрасиво, не гоже. Поэтому а, восьмерочкой травим. Пятерочкой толстым слоем наливаю здесь. Он как там дверь уже стоит стекает. И завтра с утра подготавливаю дверь снаружи, наружную часть, переворачиваю ее вот так, тру здесь кусь подготавливаю внутрянку, кладу герметос и вешаю одну дверь на вертолет, потом вторую дверь также на вертолет и спокойно можно будет заниматься кузовом капотом, но Саня вроде говорит я тебе помогу, чтобы ускориться, а потом я ему помогу ускориться то есть так попроще потому что надо ну реально успеть, чтобы машину где-то в обед открасить чтобы она пару часов постояла и дальше ее Виталька начнет собирать ну, я ему тоже буду что-то помогать, а потом и Сане помогать взаимопомощь, так сказать ладно, наверное на сегодня мы тут закончим потому что мне остается кинуть только толстослой на пятерочку словечек у пятерочки такой знаете когда дверь лежит бодрей ну, сейчас покажу и на этом мы сегодня отключимся не пользовался ладно наваливаем. реально классно глянь ты видел как работает там? где у тебя есть такой а ну да видал так, Это виталька